Здорово. Ну как ты сегодня мы с тобой обсудим небольшое но довольно интересное обновление которое вышло буквально вчера обновление которое в первую очередь связано именно с тем прекрасным женским праздником как 8 марта с которым я и спешу поздравить всех наших девчонок которые играют вместе с нами на барвихе рп да у нас их на проекте не так много но мы всех вас очень ценим и любим спасибо что вы с нами также хочу отдельно поздравить девчонок из youtube состава конкретно девчонок которые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 в котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке «Сообщество в эту субботу». Количество комментариев не ограничено. УДАЧИ! начнем с того, что разработчики Барвих РП вчера в своей официальной группе ВКонтакте опубликовали вот такой вот поздравительный пост. Дорогие девушки нашего проекта, поздравляем вас 8 марта. В Международный женский день хочется пожелать мира и процветания, гармонии и единства, счастья и успехов во всех жизненных делах праздником вас в честь праздника на все сервера добавлена. сбор букетов цветов которые в дальнейшем вы сможете обменять в обменнике на аксессуар одежду и автомобиль то есть это примерно все то же самое что у нас с тобой уже было как-то с обменником яиц с обменником конфет с обменником тыкв и всему вот это вот подобное если ты помнишь у нас был дикий ажиотаж последний раз на сбор тыкв. люди конкретно убивали друг друга дэмили за эти тыквы просто происходила какая-то лютая вакханалия и в конце концов из-за того, что на всех серверах было просто нафармлено огромное количество тыкв, разработчики установили крайне высокие цены на все предметы в новом обменнике тык. Как будет в этот раз, я, честно говоря, не знаю. Сейчас на серверах не такой высокий онлайн, но ажиотаж на эти цветы реально какой-то дикий. Я сегодня пробегал абсолютно все локации, которые только могут быть по сбору данных цветов. Мы здесь также собираем с тобой, опять же, по всем маркерам с квартирами, с домами и так далее. То есть, опять же, у нас в приоритете с тобой, Элитки в Мурина, элитка в МСК Сити, элитка у Вора, и естественно Красная Поляна те места, где у нас основное количество вот этих маркеров с квартирами и домами, те места, где мы с тобой можем собирать максимальное количество этих цветов. Все это дело будет проходить с 8 по 15 марта, и уже после 15 марта нам обещают добавить тот самый обменник. Хотя обменники уже существуют на серверах. У нас есть три обменника: один у нас находится в Мурино, один у нас находится в Барвихе, и один у нас находится на красной Полями, но пока эти обменники закрыты они не работают и естественно мы с тобой не можем посмотреть тот ассортимент который разработчики планируют добавить в конце концов честно говоря мне что-то подсказывает что будет опять примерно точно такой же обменник, как это у нас было и в прошлые разы опять скорее всего будут какие-нибудь тачки начиная от какой-нибудь там самый дешевый там типа русской двенашки и заканчивая какой-нибудь там одной из самых дорогих типа bugatti шерон также будет у нас со скинами возможно опять добавят скин зека возможно опять добавят такие аксессуары как бронежилет и попугай ну а возможно в этот раз все будет не так возможно в этот раз разработчики сделают упор именно на девушек на нашу женскую составляющую проекта возможно будут добавлены именно женские скины какие-нибудь более женственные автомобили и какие-нибудь женственные аксессуары возможно добавят какие-нибудь новые эксклюзивные аксессуары может это будут какие-нибудь женские сумки женские шапки женские там маски не знаю нам пока остается только гадать разработчики вообще не делятся сейчас данной информацией и скорее всего как это и было в прошлый раз числа 15 по окончанию сбора вот этих всех цветов разработчики зальют на тест-сервер данный обменник и в первую очередь дадут ютуберам все это дело протестить и посмотреть и там мы с тобой уже познакомимся с новым обменником и соответственно с его ценами как только у меня появится какая-то информация я сразу же с тобой ею поделюсь как собирать данные цветы я думаю тебе рассказывать не нужно в принципе у тебя уже имеется опыт из сбора яиц и сбора этих тык. что мне понравилось то что Здесь не так, как с тыквами Если ты помнишь, тыкв спавнилось очень мало Они не спамнились на маркерах Они спавнились конкретно в основном на той же Красной Поляне В Михайловке, в деревне Железнодорожной И спавнились они там рандомно В разных местах постоянно Их надо было ходить и собирать по земле Здесь же у нас примерно обстоят дела, как с яйцами и с конфетами Мы ходим по маркерам с тобой по квартирам И собираем их Лучше всего это делать, конечно же, ночью Когда на сервере минимальное количество игроков Как это было у нас с тобой с новогодними подарками в январе Я тогда собрал 500 подарков буквально за три часа и именно потому что я делал это ночью когда на сервере играла человек 50 100 То есть в 3 в 4 часа утра по мск особенно здорово все это дело собирать после рестарта ну или перед рестартом днем конечно же конкуренция на сбор данных цветов просто дикая я сам сегодня блин пока с подписчиком делал скрин просто-напросто упустил все цветы по потом по разным населенным местам ту же мск на ту же красную поляну и соответственно ничего там уже меня не ожидало естественно там все уже это дело собрали хотя на на сервере не сказать, что было огромное количество людей, на сервере было чуть больше 300 человек. Также в магазин одежды было добавлено 3 новых женских скина. Ну и, естественно, была включена опять же акция X3 на донат и X2 на опыт. Это как бы у нас по традиции, всегда по всем выходным и по всем праздникам. Ну, а что касается трех новых женских скинов, я, честно говоря, особо не слежу за женскими новыми скинами, потому что просто-напросто у меня пол мужского моего персонажа, и проверять постоянно это дело особо не получается. Для этого приходится делать смену пола. Сейчас у меня на счету есть 100 коинов, за 50 коинов мы с тобой сейчас поменяем наш пол на женский, чтобы посмотреть женские скины. Но ну вот я вижу, добавили все-таки скин Снегурочки, хотя в новогоднем обновлении говорили, что добавлять его не планируют, что его сможет использовать только администрация. Не знаю, добавили его на 8 марта или добавили его уже давно, но хорошо, что добавили, данный скин мне реально нравится. Я еще тогда говорил, его стоит добавить, хотя бы даже в донат меню, но видишь, его теперь добавили в магазин одежды, и его может приобрести любой желающий за игровую валюту. Стоит он конечно не бёж. Также добавили вот этот скин. Который мы также видели в новогоднем обновлении. За миллион триста. Ну судя по всему я думаю вот этот скин. Что-то я его раньше особо нигде не видел. Ни у кого не встречал. Не знаю возможно я ошибаюсь. Я говорю я особо женские скины не изучаю. Не слежу за ними постоянно. Ну по крайней мере вот эти три скина я не видел на серверах. То есть чтобы кто-то играл в данных скинах. Из женского пола. Но возможно я ошибаюсь. Напиши мне в комментариях. Возможно может еще пока не добавили. Может планируют добавить три новых женских скина все эти скины я уже видел в принципе на скриншотах и на тест-сервере. Что касается линейки квестов, вот об этом я бы хотел серьезно поговорить, я бы хотел задать данный вопрос разработчику, почему уже второй год на 8 марта у нас нет квестов, тематических квестов в качестве данного праздника. Я понимаю, что у нас играет крайне мало девушек на проекте, в основном, вся основная аудитория это пацаны, даже большая часть э -э девчонок, типа кавычках, которые играют на проекте, часто их называют трансухами, то есть это ребята, которые играют под женским ником, женским женском скине и девушками большинство разводят парней ищут то есть тех кто будет их содержать и давать им деньги есть и такое к сожалению но у нас реально на проекте есть девчонки у меня даже в подписчиках есть реально живые девчонки которые также пишут вконтакте я общался я общался в голосовых я знаю что это реальные девушки они существуют хотя их крайне мало на проекте мне кажется даже ради такого небольшого количества девчонок стоило бы делать матический квест То есть обменник это здорово сбор цветов это здорово обменник у нас все очень любят я уверен все его опять будут очень ждать, все будут ждать любой информации касаемо обменника, потому что это всегда дикий ажиотаж, но квесты это тоже круто я к примеру на 23 февраля получил огромное удовольствие, когда прошел все тематические квесты, мы покатались с тобой на уазике, мы с тобой помыли этот уазик, мы с тобой постреляли по мишеням мы с тобой поплавали на моторной лодке даже на вертолете нам удалось полетать что сейчас к примеру очень сложно сделать на новом сервере, потому что вертолетов крайне мало, крайне мало таких богатых ребят, которые сейчас могут себе позволить вертолет а в прошлом году, если я не ошибаюсь то ли на 23 февраля, то ли на 9 мая, так вообще нам удалось погонять на танк. Опять же, в каких-то тематических квестах. И в этот раз я реально с удовольствием прошел все эти квесты, с удовольствием провел время, получил прикольные награды. И вот тут я говорю, честно говоря, я просто-напросто не понимаю, почему разработчики не хотят сделать что-то подобное на 8 марта. Можно было вместо того же УАЗика сделать какой-нибудь там розовый лимузин, добавить какие-нибудь женские тематические там подарки, да, то есть там, я не знаю, тот же женский скин какой-нибудь, чтобы выдавали, какие-нибудь аксессуары интересные. Там, ну и тому подобное. То есть, мне кажется, этот вопрос, в принципе, он вполне решается довольно несложно. Тут просто стоило сделать какие-то интересные награды, сделать какие-то тематические квесты и сделать, опять же, небольшое описание для всех этих квестов. Было бы, как говорится, желаем. Здесь разработчики учтут этот момент и уже в следующем году на то же 8 марта мы с тобой увидим что-то подобное. Так что разрабы, не забывайте про наших девчонок, хоть у нас их очень мало но их надо ценить как я тебе уже и сказал ранее обновление вышло довольно простое довольно небольшое как правило кроме сбора цветов и будущего обещанного обменника нам пока больше ничего не добавили ждем с нетерпением ждем когда нам поступит хоть какая-то информация касаемо данного обменника касаемо его цен курса сейчас на сегодняшний день цветы уже продают как я заметил у нас на девятом сервере от 3 до 8 тысяч рублей средняя цена это 5000 рублей но я уже тебе честно скажу я так уже насобирался этих яиц этих тыкв что я не хочу уже сейчас заниматься диким фармом этих цветов и не хочу естественно заниматься их купли-продажи если ты можешь где-то скупать по трешки а то еще дешевле эти цветы то пожалуйста я бы советовал тебе это дело скупать и стараться перепродавать дороже там также по 4 по пять тысяч опять же на это можно подзаработать как это у нас всегда было перед добавлением обменника но ну, а итоговая цена на эти цветы будет известна уже реальная цена конкретно только после того, как будут известны цены в этом обменнике. Курс конкретно цветов на обмен чего-либо. Потому что всегда для нас это остается загадкой. Всегда разработчики тянут до последнего и держат интригу. Ну а потом, в конце концов, в конечном итоге игроки, как всегда, недовольствуют. Недовольны постоянно курсом. То, что все очень дорого. То, что кто-то слишком много потратился. И все это дело становится неокупаемым. Ну а при этом кто-то другой также на этом неплохо так зарабатывает либо на перепродаже, либо на покупке уже всех вот этих редких аксессуаров и в дальнейшем также продажи этих вещей. Это всегда дикий рандом, это всегда ставка на удачу. Ну а я желаю тебе собрать как можно больше цветов и либо на этом хорошенько подзаработать, либо же обменять на какой-нибудь крутой редкий аксессуар. Ну или на какую-нибудь крутую тачку. В любом случае я хочу пожелать тебе только удачи. Самое главное никого не ДМ. И ЗДМ на сборе цветов. Нас сейчас банят на целых 3 дня. Ну